привет мои дорогие с вами снова Юрий Пузыревский и сегодня мы разберемся с вот какой ситуацией в жизни каждого из нас встречаются такие ситуации когда мы во время общения когда нас кто-то задевает мы не говорим то что мы действительно хотели сказать а потом долгое время прокручивая эту ситуацию у себя в голове мы начинаем осознавать что вот так в этой ситуации я мог сказать это мог поступить так-то и это происходит не просто так все дело в том что когда во время общения вас кто-то задевает и вызывает у вас какие-то эмоции причем эмоции сильные например страх или стыд или вину или допустим даже злость или гнев когда мы испытываем сильную эмоцию то у нас работает наш лимбический мозг, а наш э, непосредственно неокортекс, наш умный мозг, он, его активность в этот момент притупляется. Поэтому не стоит переживать, это совершенно нормально для всех. Но есть решение, есть решение, есть выход из этой ситуации, чтобы удерживать свое состояние. И как раз таки это видео будет посвящено тому, как все-таки... Удержать себя в ресурсном состоянии и сделать так, чтобы вы не теряли вот эту вот свою интеллектуальную способность отвечать на любые выпады, которые встречаются в любом общении, даже в общении с близкими. Итак, перейдем к первой технике. Первая техника это, конечно же, якоря и якорение. Вы будете ставить прямо сейчас во время этого видео я кстати очень рекомендую вам поднять свои пятые точинки и проделать это упражнение вместе со мной что нужно сделать первым делом вам нужно вспомнить минимум 5 минимум 5 историй случаев в вашей жизни, когда вы были абсолютно непоколебимы, когда вы были полны страсти и вас никакое слово не могло выбить из этого состояния. Итак, вспоминаем первый случай, первую историю, когда вы были очень сильно довольны собой. Желательно это делать стоя, потому что ну, это подкрепляется определенным внутренним ресурсом. И вот сейчас я прямо буду вспоминать, когда я был очень уверен в себе и прямо доволен собой. И любая выпадка в мою сторону, она проходила просто мимо. И когда я это состояние вспомнил, а я его сейчас уже вспомнил, я беру большой палец и ставлю вот прямо себе вот сюда на грудь кинестетический якорь. Окей, я вспомнил, пережил. Пошел дальше. Прокручиваю в голове, когда я был еще в таком ресурсном состоянии, когда у меня получилось хорошо отвечать на всякие разные вопросы. Знаете, на тренингах бывают разные ситуации и могут попадаться. Но вспоминаем какие-то успеш, успешные э, случаи, когда вы были в буквальном смысле слова непоколебимы. И я уже вспомнил второй случай. Сейчас постараюсь вспомнить. Даже у меня появляется некая улыбка. И я ставлю еще один якорь в то же самое место. Хорошо. Дальше вспоминаем третий случай. Вспоминаем третий случай и очень важно делать это с упражнение стоя. Очень важно ассоциироваться с теми случаями, когда вы были в буквальном смысле довольны собой. Вот я вспомнил, как я сдал экзамен. Отлично. Оп, очень доволен собой, очень уверен в себе. Хорошо. Вспоминаем следующий случай. Сейчас я покупаюсь у себя в своих внутренних репрезентациях, в своих внутренних картинках. А вы делаете вместе со мной то же самое. Вспоминайте, когда вы прям были горды собой, уверены собой, были прям в ресурсном состоянии, и я сейчас вспоминаю, делаю еще один якорь. Я прям вспомнил картинку, у меня изменилось состояние, ставлю еще один якорь. Ну и давайте пятый, пятый случай, пятый пример из своей же жизни. Сейчас я его прокручу, когда я прям был очень доволен собой, когда меня было прям невозможно выбить. И я сейчас уже его вспоминаю, и ставлю пятый якорь в то же самое место. Я для себя выбрал именно это место. Вы можете делать в совершенно любую точку вашего тела, только единственное не делайте на ладошке и не делайте на лицо, потому что лицо вы часто трогаете, ну и ладошками вы тоже часто трогаете разные предметы. И сейчас, когда я поставил себе уже пять якорей в одно и то же место, когда я испытывал ресурс, Сейчас, если бы я находился в какой-то ситуации, когда меня пытается кто-то выбить из состояния, что мне нужно сделать? Мне нужно быстро активировать свой якорь, и я просто при активизации уже чувствую этот подъем. И это очень здорово. Берите на заметку, обязательно пользуйтесь. Причем пользуйтесь каким образом? Когда вы в действительности испытываете уверенность в себе, ресурсное состояние, когда вы непоколебимы, подкрепляйте подкрепляйте в ту же самую точку, делайте, ставьте себе еще один якорь, и тогда это будет, этот якорь будет являться вашей волшебной кнопкой, с помощью которой вы сможете в любой момент времени активировать ресурсное состояние. Дальше. Вторая техника, тоже очень хорошо рабочая, которая называется моделирование из второй позиции. Сейчас расшифрую. Сейчас расшифрую. Вам нужно взять несколько героев, несколько киноактеров, несколько публичных личностей или, может быть, даже тех людей, которых вы знаете, которые очень уверенно себя ведут в какой-то ситуации. Те люди, которые умеют хорошо отвечать на заковыристые вопросы. Радислав Гандапас, например, или Арнольд Шварцнеггер, или Энтони Робинс. И те... берите их за модель. Что значит брать за модель? Вы берите этого человека, смотрите его видеозаписи, наблюдайте, как он располагает свое тело в пространстве, какая у него мимика, что он делает. И в буквальном смысле, как бы входите в его роль. Я так делаю периодически на тренингах, когда мне не хватает ресурса, я представляю, что я в буквальном смысле Энтони Робинс и веду себя так, как вел бы себя он. И это очень помогает. То есть, по большому счету, мы начинаем моделировать из второй позиции, то есть мы становимся этим человеком, мы начинаем вести себя, как этот человек. И это очень сильно помогает удерживать ресурс это хорошая полезная техника поэтому возьмите одного или двух человек и начинайте играть эту роль как можно потренировать потренировать можно очень просто вы просто когда вы находитесь наедине с самим собой может быть вы даже идете по улице может быть вы даже э находитесь где-то в общественном месте, но не столь важно. И когда вы прокручиваете, либо вы готовитесь к переговорам, либо вы э, уже провели какие-то переговоры, но не очень с собой довольны, провели какой-то разговор. Представьте себя этим вашим любимым героем или героиней и представьте, как бы вы могли себя вести если бы вы были действительно этим человеком это просто ресурсная техника она очень хорошо помогает и выручает во многих случаях более того эта техника помогает вам избавиться от низкой самооценки почему потому что когда вы прям можете, когда идете на какие-то переговоры, вы можете сразу ассоциироваться с этим человеком, прям соединиться и играть роль этого человека. Единственное, что нужно играть, выбрать такого человека, который вам по темпераменту более похож, да. То есть, бывают очень убогие э, такие примеры, когда человек пытается сыграть кого-то, но он на самом деле очень далек и по телу, и по форме, и по жестам от этого человека. Конечно, это выглядит первое время, кстати. Выглядит первое время очень нелепо, потому что, ну, человек себя чувствует ну э, как не в своей тарелке но вот что хорошо когда вы играете эту роль вы представляете что на самом деле сейчас с вашим оппонентом с теми с тем с кем вы, общ, э, вы общаетесь на самом деле, представляете, что с ним общается, общаетесь не вы, а общается та роль. И тогда, когда э, вас кто-то атакует, когда вас кто-то прессует, вы можете представить себе, что на самом деле прессует не вас, а прессует того вашего героя, э, которого вы играете. И это уже будет добавлять вам ресурса. Дорогие друзья, спасибо большое за просмотр этого видео. Я очень рекомендую вам проделать эти инструменты. Они будут вас выручать. Это такие, знаете, карманные фишки, которые который можно применять прямо в моменте здесь и сейчас обязательно напишите в комментариях какую вы выбрали технику первую или вторую напоминаю что у нас на канале проходит конкурс конкурс заключается в том что кто больше будет писать адекватных хороших качественных комментариев с обратной связью с хорошими вопросами тот получит доступ к курсу NLP-практик онлайн совершенно бесплатно. Я выберу одного или двух человек, когда наш канал приблизится к цифре 1000 подписчиков. Для меня это на сегодняшний день очень важно. Я хочу развивать канал, я хочу, чтобы вы вместе со мной развивались и, конечно же, я хочу, чтобы я сам развивался. Большое спасибо за просмотр. Всех люблю, всех обнимаю. И до скорых встреч. С вами был ваш NLP-тренер Юрий Пузыревский. Пока-пока.